Всем привет, друзья. Сегодня я пришла поросенку попозже. Даринка усыпила, только тогда смогла прийти, потому что сегодня чуть садик мне проспали, проснулась без 28. Дариночка у меня до часу не спала, все игривая была. Я не знаю, или погода, или что, или выспалась она, скорее всего. Кое-как. Потом еще кот начал ночью бегать по гремушками, там, игрушками играть. Я уже не знаю, думаю, лишь бы не проспать. Проснулась уже светло, аха. Давай, девчонок, будить. Девчонки, я говорю, давай бегом, в садик опаздываем. Динарская, мама, на зарядку опоздали. Я говорю, да. Ой, хорошо тогда. Я главное на завтрак не опоздать говорю. Не любит на зарядку ходить с утра. И это. Вот за этот год один раз опоздали или два. Ну, короче, как-то так. Что у меня, друзья? Хорошая новость, хорошее известие. Мы в школу идем с понедельника. Слава Богу! Нас Господь Бог услышал, говорю. Наши молитвы. Молитвы мамочек. Просто невыносимо а то было. У меня у Давида на днях кровь из носа даже пошла. То, что он за компом так долго сидел и уроки делал. Я учительница написала все. Я его за комп не посажу. Пускай он... Надолго я его не сажала. Я потому что... Боюсь, не дай бог, что давление и что... И вот, и, короче, я говорю, домашку, пускай идет в школе, все заканчивает, нам будет в школе доделывать. Ну и слава богу, в этот же день я узнала, что в школу идут с понедельника. Я так обрадовалась, друзья, так обрадовалась. А, вот, ну сейчас бегала, вчера дима у меня поросенку варил, и ключи-то я ему всегда говорю, в карман мне кинь. А он всегда на холодильник, на морозилку сверху положит и уйдет. А я-то вот раз не посмотрела в карман, ну там есть какие-то ключи. Пришла сюда, блин, от подвала ключи. е моё разве бегом-бегом не побежала домой, тут дым-сюдым. Ладно, эти у меня орут, вежат мое хозяйство. Пришла хозяйка и нету ее, куда она делась? -и? Ну вот, а покормила, все такие довольные, все счастливые, слава богу. И гуси больно выйти, хотя а два дня я их не выпускала, вот сегодня выпустила. Такие довольные тоже вышли. И а хочу сказать своим подписчикам, дорогим уважаемым, почему-то у меня куда-то комментарии деются. Зашла на свою почту Email, смотрю у меня комментарии там, захожу в YouTube, эти комментарии уже нету удалены. А комментарии столько хорошие все, и плохих-то больно-то нету, и удаляются почему-то, я не знаю, или YouTube удаляет, и лайки, кстати, удаляются, вот, видишь, одни лайки вот столько-то поставили, а в итоге потом заходишь через день-два, опа, вообще мало осталось. Наверное, YouTube это удаляет, не знаю, почему это так делает он, не только у меня, кстати, у всех, кто снимает на YouTube каналы у многих, говорит, так вот, списывают, почему, не знаю. А Вот Мне пишут Гузель, я же неплохой комментарий написала Зачем ты удалила мой комментарий? А я-то вижу на Эмайл то И пишу Пишу в ответ Им-то не могу могу написать Но почему-то YouTube не, не подпускает Не подпускает Вот старые подписчики мои есть Они могут писать Могут, не удаляются Вроде у меня модератора нет я не знаю, но сейчас с Димоном еще поговорю. Я спрошу, может, модератором кого он поставил. Он же может у меня ставить. И это, глянем там, что там. Кто посмотреть надо в Ютубе, что, что там вообще происходит у меня. Кто подсажен, кто не подсажен. Я, наверное, думаю, ближе к Новому году сделать амнистию. Амнистию для тех, кто заблокирован у меня на моем канале. Хочу выпустить всех с этой... С этого блока, с этого бана. А... Так как они не могут комментарии оставлять. Но я освобожу их. Так что, друзья, скоро амнистия будет в <you're in> <hand> <laughs> вашу пользу. А вот. Затем еще хорошая новость. Новость. А помните, я видео снимала, когда мы вечером с Давидом в парке гуляли. А, не гуляли, но мы ждали там такси. Засняли мой вам парк, и после садика, в темноте-то помните, мы шли? Вчера я иду в садик, а на том месте, где темень была, висит лампа. Висит лампа и светится. Там сто лет в обед не было никогда лампы. Родители идут в садик. Вот, вот я с Давидом смеюсь, иду, я говорю, Давид, смотри, да будет свет, сказал, сказал электрик. Все засмотрелись на эту лампу. Это надо было снять. Я так пожалела, что у меня не было в тот день камеры. То есть вчера. Но сегодня я пойду в садик и обязательно вам, друзья, засниму, как поставили свет. Короче, нам стало светло. Спасибо нашей администрации, что прислушались. Вот. Так что, друзья, вот хорошие новости. А насчет Ютуба я посмотрю там, куда... Куда у меня комментарии, через что идут вообще. Может быть, правда, модератор там сидит и убирает вот этот... Ну, вообще-то, хорошие комментарии. Это вообще отличные комментарии. И не ругают, ничего. Не знаю. Ладно, посмотрим дома. Я побежала сейчас домой, так как у меня Даринка спит. И, может быть, проснуться в любой момент. И пацаны спят. Вот. Надо бежать, приборку сделать поработать. О, еще плохая новость. Начала ряд я вязать. Котенок у меня что играл-то ночью? Еще мой с бисером. Помните, нитки я нанизывала на нитки. Так, он у меня эти нитки вообще все замотал. Надо распутывать. Я не знаю, я потихоньку распутываю, вижу, потихоньку распутываю, вижу. Короче, кошмар. Но я вам покажу на видео, что он натворил. Это ужас, это боже мой. Это это двойная работа для меня плюс. Ну, короче, скучать не приходится, вы как поняли меня. Ладно, друзья, все, я погнала домой. Все, все, все. Да? Мы стоим, ждем у садика девчонок. Всю группу не пускают, да, Давид? Мерзнем, да? Ага. Теперь дадим запуталась совсем. Амина ждем, Динару ждем. Аккуратненько спускайся, Динара. А и Амина. К вечеру все, Динара и Амина дарит на всех вместе. И да? Короче, замерзаем, стоим, друзья, замерзаем. Закрыто, там. Да мадама. Да ты что ползаешь там? Сейчас мы покажем, где свет у нас сделали, да? Теперь светло. Ага. Как я обещала, друзья, да, показать вам, что у нас свет здесь. Да, здесь смотрите, винарка даже видно, как она бежит. А то хоть раньше глаз выколи и сердце вон, да. Да будет, свет сказал электрик. Да, здесь можно играться, кататься. Теперь, теперь все видно. Замечательно. Хоть маши... машины теперь видят, что здесь люди ходят, а то раньше темно было, вообще не было видно, ну да? А вот магазин, который нам помогал раньше со светом. Знаете, да. вот это он светит? А вот это лампа. А. Амина, расскажи, что ты сегодня в садике делала? Работала. Опять работала. И что мы там делали сегодня? Читали книжку. Читали книжку? Да. А про что? Амина, а про что читали-то? А? Книжку. Ну хоть так, смотри. Повесили лампу, да? Динара, хорошо, да, здесь теперь? Ладно, потому что Динара. Такие, как этого? Э, садики гулять выводят, родители не пускают. Да? Мерзнем, вот стоим. Ужас, ужас. А? Из-за этого коронавируса вообще все Мама! доступные эти... Мама! А. С ума сходят. смотрите, ребятишки. Радуется, радуется. Там может домой, а? Да. мастер. Даринка-то не спит ведь у нас. <соции> <соции> <соции> Все, мы пришли домой. Слава богу. <слава <соции> пришлось купить им пожвачки. <соции> да? <соции> да? кидают да? да завтра что у нас Выходой. выходной отдыхать будете спать можете да? не они у тебя раздеваемся давай. раздеваемся раздеваемся хоть и холодно но хорошо да на улице ветра не да вообще классно гулема ты сегодня работала, говоришь, да? Угу. А кем работала сегодня? Баркетин. Баркетин. Опять с мальчиком? А, а что ты, в какой шляпе меня. ты сидела на фотографии? По ватсапу нам поднимай. воспитать не выслала? Кинара, ну-ка курку поднимай. Кинар. Ну, даш, ты курку подними. А зачем бумажки на пол выкидываешь? Курку, Динара! Динара! Курку дай. <смех> Давид, сними. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> ты, ты зачем ее сюда-то вынес, Дим? Так она орет там, как резина. Ничего не орала. Пришли, вообще тишина. Я думала, уснула. Снимите Аминки в обувь. Че смотришь? Она сегодня работала опять, устала. Опять работала? Да. Ну сними, помоги, она ходит туда сюда. Опять работала, да? Что делали? И все? Играла, говорит? Ты так работала? Опять морковку делала. А ч? Ужа. Ужа. Занешки, сними еще, я помоги. Что ты рисовала? Рисовала. Дождь. Дождь? Да. да. А, а я сегодня видела точно. Ты работала, так, Что -то да? там рисовали вы там? видела. Ну. Да. Филичала. Молодец. Филичала. Ага. Филичала. Даринку теперь туда, Дима. Куда? В зал, мы в зал уже Ай, Ты что, вот бумажки все раскидала? Там бумажки все друзья как я и обещала вам покажу сейчас что у меня кот натворил. а что, здесь кто шторку так открывал опять ты, ты что покажу вот начала вариат вязать смотрите что мне натворил здесь и вот приходится потихоньку это вот вот так лучше да потихоньку тянуть и распутывать. Вот такой получается лариат. Его надо длинным вязать. Короче, а сейчас у меня желание есть резинки делать. Резинки вот хочу Это начать мами. делать опять, а то у меня вот А что, Что, мое? Мне не надо. не надо? У меня другая линейка железная. Вы танцуете, нет? В садике-то? Танцевали? Mm -hmm. Нет, что скажут. Нет? А резинка Я где? Я пить, а Прыгала? Да. Да? Физкультура была, что ли? Да. Да, еще как прыгали? Еще еще делали? Покажи. Шагом. Шагом ходили? Да. А еще? Еще бегаем. Бегаете? Да. А еще? А еще? Еще пить Прыгайте. И что питьем? Да, гуляли? Нет. Вы на улице то гуляли, Амина? Нет. Не гуляли. сегодня. Нет, Нет так и вот из-за этого ты на улицу хотела, да, погулять? О, а и чё? А потом что, кушали? С палаты сегодня в тихий час. Нет. А? Да. Спала? Книжку читали а, сегодня вам, да? да. А песни пели? Не, пели? Не пели. Сегодня нет. А сказку рассказывали вам, да? да? А ты в шляпе сегодня сидела? Чудила ты в шляпе? Играла. Играла. Мадам фуфу. Фотографии классные, короче. Фотографии скину в конце месяца. За этот год. Если а я это рассасываю, что такая получается. Ну, естественно. А -а -а, она а Так что в конце декабря будут у нас фотографии за этот год. Архив наш. Серьезно? Серьезно. Ты не хочешь? Мама! Будут? А будут, да? Все, всем пока-пока, до новых встреч. Ставим Мама, лайки. Нет. Пишем комментарий Нет? Опять 10 часов? Мама, а. знаешь, еще какое видео сделать? Потому что типа закрытыми Маш глазами красишь. Знаешь, Маш мы снимали с Патерой на сделали знаешь, Мальчики, мальчики. <сосы> о, ты спину-то помнишь. Мама, знаешь, сколько на просмотры херой че Что еще надо делать? Типа, у вас закрываешь глаза, берешь сушь на человеке. Ну, типа, макияж делаешь, знаешь, сколько просмотров. Ну, это уж для детей, это чё. Ну, а у меня то семейный канал, сам знаешь их. Для взрослых. Некоторые тоже будут смотреть. Челленджи, мелленджи делают да. там, да. Да, взрослые тоже смотрят. Ну да, интересно. Кому-то, наверное. Ну чё, пока-пока, девчонки, скажите. Пика-пика! Ой, Амина, упадёшь! Ну-ка, ну нормально! Динара, покажи, что там делаешь. Покажи нам, покажи нам все. Там у разные у что? Ли? У у Платите, у Амина, на у Динара тебе дает? Ами а. а а. а а. не, а. не <со> надо? <со> Дай. Давала что? Ли? А. Диме пошла давай. Ой, ты аккуратно, а как Ага. Прикольная Разноцветная Диме дала Ты умница Господи боже мой Ну все, а теперь точно всем пока-пока, да? А что хотите опять? Ну говорите тогда, если не хотите прощаться Говорите Ниже. Блин, не знаю, что говорить. Ты, ты сказал, все тогда, пока-пока. Мам смотрит, смотрит, мам. Ты испугала Даринку. Как Даринка нас радует. Зачем кофту-то у нее выкинула, подними. Мама, сожи, как надо пить по Не надо. Не надо. Ну, зачем наверх-то встал? Вон туда, в стене можешь. Вон туда, вон туда, Давид. Не, не туда, там, там, нет, резетка, видишь, нет, вон, где горшок, да, телевизор где не упал, не хулигань, ой яй яй больно ведь, Давид, больно? Нормально? Может, ты неправильно бьешь? Что ты говоришь? Нет, может, я просто говорю, может, неправильно. Может ты это э, как его костяшками своими бьешь? Нет? Так не, не надо, надо мол, руки -то да, а что, он руки-то покрытые. А делал сегодня подтягивания? Да? да? Он а отжимался? Да. А обжимался? А обжимался нет. Обжимался? Обжимался. Нет? Mm -hmm. На улице гулял полдня, знаешь, обжимался с кем-то? Обжимался. Да? Целовался? Дрался. Ну это вы дурачить. Ну вы дурачитесь это Но не это... да. Это что ты шутишь? Я сейчас отключу вообще камеру зачем? Да, да, ну конечно с Дамиром. А с Дамиром говорю. вам мы друзья да такой говоришь. Да. Но это вы дурачились так ведь? Мам. А Ну все, всем пока-пока. Ага. Неправильно бил. Почему? Правильно. Бил. Вот это прям принцесса. Принцесса. Сейчас, сейчас мама, наверное, резинки а начнет делать. Резиночки хочу делать. Не надо. Не надо. Ну не так. Я это это тебе... поставь туда. А то сейчас кися. Вон мне и так смотри, что тигра сделал. Распускать теперь нельзя. Потихоньку тяну. Ну все теперь давайте всем пока-пока.